Можешь, можешь что-нибудь сказать? Раз, два, три, четыре. А, так, начнем как, погромче у тебя очень. Сосиски. Сосиски. Сосиски. Странно. Ладно, посмотрим, как это все склеится, звук. Очень даже... через WBS записываешь? Да. Через WBS записываю. Так, значит, еще следующая демонстрация экрана сейчас включим. Показать экран. Щелк. Так. Скрыть. О, видишь экран? Так, вижу. Музыка играет. Да. Ну ладно. Я просто думаю, на фоне можно оставлять такую музыку, если будет громко говорить. А у а, похожих негалов со мной угасит. Ну, неважно. Главное, что у меня-то она в любом случае слышна и в наушниках, и через микрофон. То есть она будет накладываться сама на себя. В общем, она будет... Э... Хочу посмотреть, как это наложится. В общем, идея в чем, Что это позволяет эм... из-за шума, который обычно трещание вот этого, да, сделать музыку. Потому что шум смешивается с музыкой, его уже, перест... его уже не слышно. Вот. То есть там можно, конечно, его отличить, но уже меньше на это внимания обращаешь. Какой как шум? Не помню. Ну, никогда не слышал просто от шум ми э микрофона, когда просто записываешь не голос, а просто ничего не, не говоришь. Это такое? А. Не, ну такое бывает. Такой. А. Bi такие, знаешь, такие, такие, такой шумок. И Шу. вот в зависимости от программы, которую используешь, какой-то бывает, какой как, какая-то фильтрует. Ну ладно. Так. Через интеллектуальные идеи, да? Угу. Давай, хотя, ну, собственно, то есть, получается тестовое задание, да? Угу. Оно включается-то. Надо да. сделать веб-приложение. На спринге. Вот. Я вот честно ни разу не делал. Вот мы вчера сделали. У нас долго и не получалось были какие-то тупые ошибки на пустом месте. Вот. И все-таки мы при помощи гугла и всяких видео справились с этой задачей. Вот. Получилось такое вот веб-приложение чего во втором видео было ну что там сделали ну да вот во втором видео как раз все получилось в первом ничего не получилось то есть было полтора часа убито в пустой но зато скажем а так. только приложение должно делать вот. а -а -а -а -а. даже чем хочет там сейчас я конечно же еще сам толком не привык он говорит что здесь где то у меня есть не настроенные настройки для спринга но что он считает настройками вот у меня есть файл настроек один так а подожди вот здесь что у нас Насколько? интернете то есть нажать правой кнопкой на демо да, нет, нет правую кнопка не нажимается нажимаете левой. И он откроет это окно. На что тут дальше делать, я не понял. Ну, допустим, миссия плюсик сделаю что тут будет. И какая конфигурация. И чё тут? Непонятно. Название. Ну, если как бы сообщение сообщения, но при этом работает, то в принципе, можно не заморачиваться. Ну понятно, что можно. Что интересно, видишь, первое, то Я же впервые, ну, привыкаю ко всему вот этому. Вот, короче, мы само приложение. Должать а ген... ссылку, ссылку, А там есть файл. один файл. Не, ни не работает. Не щелкается даже левый, не ни правый никак. он закроем. Вот само приложение генерируется вот с одной строчкой. Мы еще одну добавили, так для прикола проверить выводится ли в что-то консоль это работает выводится а, вот а дальше дальше что нам нужно сделать чем <свист> это не надо так это скрыть а, а если вот так не очень надо так, получается из двух файлов, да, состоит из основных. Ну, здесь есть there. тесты, но тут нет тестов, как бы ничего не делается. Вот, соответственно, здесь файлик настроек, есть пустые папки. Вот. В файле, файле настроек просто порт переопределил потому что там был конфликт, у меня какое-то приложение висит на порте 8080. Ну, висело вчера. Вот, это, собственно, класс приложения сам по себе, да, то есть вот это вот не имеет никакого значения. Uh -huh. Вот, здесь вот его запуск выполняется. В процессе запуска он сам поднимает веб-сервер, базу данных, по-моему, тоже, и, в общем, все, что нужно. Все зависимости, вообще все поднимает сам. Разверни uh импорт. -huh. Тут вот импортируется сам класс вот этот application string и вот это зачем-то импортируется но я не понял где-то указывал что Spring. а это это для атрибута я имею в виду да, что что он должен веб-сервером быть Spring application угу. это в настройках да ну когда создалось приложение вот здесь есть зависимости вот, например, он став... если хочешь, чтобы веб был, вот э, зависимость от веба. Mm -hmm. Он мне добавляет и все. То есть, как бы mm -hmm. вот, вот этот файлик, он генерируется, просто щелкаются галочки, но здесь все равно можно все и вручную прописать, если очень надо. Mm -hmm. Это... это, а вот, это уже не вот это... Это... XML Это... Это... Файл-практика. Так, что оно должно делать? Настройки не надо, это все. Не надо. короче он должны делать сейчас я размер открою так запись идет все работает слушай мне даже такое ощущение что все вообще не тормозит ну-ка сколько сейчас процессора ну в общем нормально так, значит, что тут у меня есть? У меня должны быть какие-то сообщения. Вот они здесь. Кстати, момент, что Рамера для мобильных устройств он не оптимизирован по-моему. Ну, он на бутстрапе сделан, то есть они просто этим не заморачивались, но у них э, все для этого есть, чтобы ну, это да. сделать, сделать быстрое можно, качество. Но еще никто не делал. Так, в общем, есть вот такая вот штука, RabbitMQ. И это брокер сообщений, то есть э, событий, да, который позволяет между процессами или приложениями, или серверами передавать сообщения. Вот, в общем, нужно сделать две странички. Одна страничка генерирует события, другая хранит их список, то есть нужна еще база данных. Вот, и здесь же, на этой первой странице, э, то есть, вот есть такая штука, типа, уведомления, да, и нужно на них, их здесь генерировать, и на них же здесь э, реагировать. Вот. Mm -hmm. И, в общем-то, все. А там главное использовать версию Java, там, Tomcat, то есть, у меня все стоит уже Java 1.7, Tomcat тоже такой же, Spring используется, вот, то есть в основном задача здесь, как говоря, в том, чтобы познакомиться с жары, mm -hmm. потому что сама по себе задачка, ну она такая достаточно простая, ну как мне кажется. Так, короче, нужно сделать штампленную страничку. Вот. Ну давай, допустим. Ну, так, задача вообще разобраться, во-первых, с внешним видом, там, примеры. А, страничка, которая... не подожди, причем здесь внешний, внешний вид ну, здесь, я, здесь, не, здесь Это не... пока не стоит за задаче тестового задания. Это я потом буду делать, когда тестовое задание сдам и меня примут. Ну, я имею в виду, погоди, еще раз, страничку, которая, ну там, я 7, там там, там, там, как 7 приложение, да, для чего, то есть, что он будет делать? я же только что рассказывал. Она будет... Вот одна страница будет генерировать... То есть, есть страница генерации сообщений. Она будет генерировать сообщения и на них же реагировать. Сама себе, ну, сама себе их будет присылать. Вот. А на второй странице есть, должно быть 10 пользователей. Да? Одни пользователи могут видеть уведомления, другие не могут. Вот. нужно по сути, основная задача вот, — использовать брокер сообщений RabbitMQ и разобраться, что это такое за зверь. Видимо, потому Хорошо. что это используется у них. Вот. То есть, такой чат, Да получается? Нет, не чат. Например, может быть событие на нажатии кнопки, или реакция на это событие может быть алерт какой-нибудь и так далее. Вот, и еще нужна история сообщений, чтобы можно было посмотреть. Ну, то есть не сообщение, а событий. Это ну, лог, тогда по-другому. А? Лог, логирование. То то сто... и... История, лог это все одно и то же. Ну да, ну а и чат, я так понимаю, то есть и нажатие кнопку и... и сообщение. Чат это еще одна форма, просто ну да. Как бы дело в том, что здесь очень много синонимов, но это не буквально чат. Здесь не предполагается чат сделать. То есть не нужно... там, То есть можно сделать алерт с определенным текстом, да. но... но не нужно на этой же странице видеть историю сообщений, как во ВКонтакте это сделано, например. Это нужно сделать на отдельной странице. Хотя зачем, непонятно. Можно на одной, действительно. Можно сделать это в виде чата. Только здесь будут не только сообщения, но еще и события. Ну, как вот, есть список уведомлений, да, там, вот, все уведомления. Там, получил заявку на добавление, там, контактов. Такая-то, такая-то. Прочитано и прочитано. Ну, да. Так, хорошо. Надо сказать, кстати, в Рамире сделано нормально. Дизайн нормальный. Они, они, они не сделали дизайн. Дело в том, что то, что мы сейчас видим, это... Такая штука, э -э, грубо говоря, это до дизайна. Дизайна здесь еще вообще никакого нету. Здесь есть только функционал. Они сейчас сконцентрированы на функционале. Потом, когда функционал стабилизируется, они наймут дизайнера и сделают из этого конфетку. Так, ну, хорошо. В общем, вполне логично. То есть дизайн пока здесь... Хорошо, давай, ну, отдельный разговор про название, то что дом, зум, там, вин. при чем То есть на страничке должно быть... Вот смотри, здесь в чем, что вот есть а, Java-приложение. А, если мы его запустим, вот, допустим, мы его запустим. Сейчас я покажу, как это выглядит. То оно на порту 8081, да, да ну собирать слушай. Но она выдает кое-что другое, Я сейчас покажу, как она де делает. Вот если вообще нет никакого кода, она делает как-то так вот странно. Все, сейчас покажу как. Хожу за зарядкой. Сейчас свой В общем, вот оно запустилось, слушает и ведет логи того, кто что подключает, что происходит. Вот если туда зайти, то вот вот это. Причем это вот это. То есть, грубо говоря, на вот это HTML даже. Вот. Если зайти сюда, куда тут она предлагает, еще одна страничка, которая тоже работает, но это тоже не HTML. Это JSON похоже. Да, это просто JSON. Вот. Нужно, наверное, начать с того, что превратить это в html страничку. Например, там Spring Web Index Page. Ну, JavaScript работает похоже. В JavaScript, когда даешь консоль, по идее, объект, то он как JSON. Ну вот, допустим, так, ага. А, вот, допустим, такую штуку попробуем. Это вот Alt Enter, я использую. Я привык выходить к решарперу Visual Studio. Здесь, в принципе, решарпер это тоже разработка вот этого JetBrains. Поэтому здесь все достаточно интуитивно. Так, то есть вот он добавил зависимости для вот этого request mapping. Ага, ему можно параметры передавать. Отлично, прям как в CSRP. Так, HTML, сервер LED. Request. Вот есть какой-то запрос. Значит, приходит к нам запрос, мы выводим в консоль и возвращаем в строку Hello. Отлично. Да, останавливаем и перезапускаем. Алло? Да. да. Ты меня слышал? Чем был, чем был, сменился, да. В смысле ну, изменился? О, сейчас нормально. Ну, видимо, видишь, у меня 100% загрузка процессора не, не хватает, не выдерживает. То есть вот что здесь происходит. Ну, сейчас уже лучше. Короче, момент запуска, да, такая штука, да, процессор перегружается. Так, ладно, давай пробовать, что получилось. Эй, эй, эй, эй, что пароль что ли поменял уже? Да, действительно, пароль каждый эй, эй, эй, так. Э Хорошо. Что такое там мы я не знаю. А, вот здесь он предлагал контроллер создавать тот чувак, который видео записал. в смысле. Ну, допустим, нам нужен класс. Fall... Да. Так, вот мы создали класс. Э так, теперь эту штуку я попробую туда перенести. А или нет? Сейчас. Я пока не буду вот этого делать. Вообще лучше в контроллер такое делать, чтобы это было по инвестишному. Но, возможно, я тут не подключил зависимость. Нужно вот здесь вот, здесь, вот что такое тут... вот такую вот штуку. А, это атрибут поставить может быть так сработает так вот контроллер импорт класс импортировался сделаем и назовем дефолт так что это такое rerun вот, запуск Опять запустилась, ничего не выдало, никаких ошибок. Опять пароль тримбает. Так, пароль опять поменялся. Мы же там. Гуглим сразу. Mm -hmm. А покажи код, там строчка. Mm? Вот первое, вот это принцип get ServicetPart. Опа, там. тут эксепшн кит происходит. А, ну это то, что он выдал. <музык> так, и что тут где-то происходит? Ну ладно, давай посмотрим еще раз, что пишет в интернете. <музык> Ну, Что там пишет? Здесь? Здесь проблема да. описана. А здесь принятый ответ. Я обычно проблем вообще не читаю. То есть, вот э, здесь совпадает это слово. Circle View Path. сколько То есть... тогда открой, вот это. непонятно, там, мучиться и понять о том. В смысле, а как же Фух, терпение? Пал. Я просто не успеваю прочитать, ты говоришь, что уже непонятно. У -у -у. Мне кажется, может, тут снизу что-нибудь такое. Здесь он говорит про вот эти вот template-engine, да, которые рендерят вьюшки. Их может быть много разных вариантов. Насколько я понимаю и догадываюсь, что здесь происходит, что, он, что вот когда мы написали hello, он по умолчанию пытается сделать переадресацию на вьюшку hello. Видишь, forward типа делает. Но так как мы попадаем на нее и мы опять делаем ему переадресацию, срабатывает вот это вот exception, который мы как раз и видим. Вот он из кода его скопировал. Вот. Да, «Будь» — это имя вьюшки. То есть нам нужно сделать вьюшку. Угу. Наверное. Так. Как так. Так, здесь... Возможно, мы не дочитали, что здесь предлагает... А, вот, myweb.xml. Вот индекс какой-то. GSP индекс. Да, да, GSP странички, хорошо. Вот, скорее всего, надо GSP создать. Страничку индекс JSP. Я вам все равно директоре, да? Так, вот говорит, что у него была та же проблема, но он ее решил. Проблема э -э была в том, что Tomcat переадресовывал из корня в индекс GSP. <сёк> когда у него был файлик вот этот вот в веб-контенте. Но как только он его удалил, реквест больше не переадресовывался. Вот, он сделал, типа, этот реквест, который обрабатывает все запросы вообще. Понятно, что он так, обрабатывает из, там, а потом браузер редиректит и он обрабатывает снова. Но. Так, возможно, тоже. Слушай, если закомментировать реквист маппинг звездочка. Вообще, честно говоря, мне это запись не очень понятно я не очень знаком с я Ябло. А что О, конкретно тебе непонятно? Request маппинг ну so. и no request mapping все шайпе то же самое вот эта вот штука означает что здесь создается объект spring boot application и на этапе компиляции он создается на этапе компиляции он привязывается к вот этому к типу этого класса и э, в список атрибутов попадает, то есть, э, который можно на, на этапе компиляции анализировать. То есть, мы делаем пометку, грубо говоря, что вот этот класс есть э, Spring Boot Application класс. Хорошо. Это то, что, ну, Это позволяет э, находить э, классы во, на, на этапе компиляции или, за, или уже на этапе запуска приложения. Э, то есть, не обязательно... То есть, короче, это позволяет не прописывать в код напрямую в зависимости от какого-то конкретного класса. То есть, его всегда можно найти. За счет того, что есть вот этот маркер. Вот. А здесь маркер создается уже с параметром. То есть, это его конструктор, по сути, можно через запятую. Но то, что у классов могут быть э, атрибуты, это, я понимаю. Другое дело, как они внутри кода и как они при компиляции и, и во время работы, да, используют. Вот сприт, Пускай рефьюст матрик, звездочка. Он говорит о чем. Давай так сделаем. А, тогда создай еще один. еще одну функцию такую же. Тоже запустил. Угу. Какую функцию? А, ну, с, с, ту, такую же. И там написать индекс. Ну, или, или. А, погоди, здесь ты сам управляешь, по идее, да? То есть в зависимости от того, как э, в томкате это реализовано. Мы, мы же сейчас томкат используем, да? Ты используешь. А, ну да, там используется томкат. Если по умолчанию в сервере томката э, сделан редирект с корня на индекс JSB, да, то... Вряд ли. А, да? Здесь нет никакого индекса GSP, в принципе. Он может, допустим, передиректить по умолчанию, если этот индекс GSP где-нибудь есть в какой-то директории. Not found. Уже другая ошибка. Ну да, 44 нормально. То есть он, То есть он, он, он теперь он теперь говорит, что он не может найти хэллоу. Да. Создай еще одну такую же функцию. Ну, не факт, что хеллоу, он разведник в Что? Что это хлоу? А он ну, снизу здесь что написал, он? наверное. сейчас где здесь вот было? Смотри блок. А, ну вот он просто вывел, видишь, вот это вот стринг, это она вывела просто палочку. Так, а что мы проведем? Error э, Slash Error Page Попробуй создать э, функцию с названием Error Отнесся, да? Это не является зарегистрированным соусом? Нет. Ну, приклеснуть, да. А, давайте, да. Принтолен, да, и принтолен чего-нибудь, чтобы было видно. Допустим, так. Так, ну что, перезапускаем-то именно. Мне кажется, он вот здесь вот, вот это hello воспринимает как редирект на hello. И, а, то есть он его воспринимает, либо в hello отрендерить, да, на в нет, он говорит, что файл не найден, либо редирект на hello. Но hello тоже нет, то тоже не найдено. Ну, вполне логично. А слэшеро... И, и после того, как произошла эта ошибка, он перерисует на слэшеро. Да, а, что там а, а, а, он помер короче я понял реквест моппинг может быть только один на На контроллер то есть это будет индекс а это будет арор он должен самых их... вроде как понять давай попробуем перезапустить он запустился даже ух ты он промаппил error я видел смотри здесь он написал видишь а -а -а. то есть map mapping да это создание ну, списка урлов ну, по которым можно заходить до да? Ну, ты с шаблоном NVC знаком? Ну, я понимаю, что модель VueControl и Vue, да, те же самые, которые... Ну, вот вот эта вот штука, я, видишь, я просто в наглую использовал тот же класс Application, можно было отдельный класс создать для контроллера. Я сказал, что вот этот класс еще и контроллером является. И его методы, вот эти, да, которые соответствуют сигнатуре, им воспринимается как э, эти хандлеры. И вот для Эрера он сделал свой. Ну, я не надеюсь, конечно, сейчас посмотрим. Ну, он вполне логично. Так. Кстати, вопрос контроллер это или бьюшка? Так, здесь он выводит это. А -а -а -а -а Секунду. Секунду. А, индекс. 404. Ага, -а -а а -а -а и, и, и эррора нету. Нет, эррор это делает, короче, он по умолчанию. В общем, а -а -а нас... его переопределять, не надо. Его как раз надо переопределять, но у нас не получилось его переопределить. Я, чаще всего, при изучении, когда я учу кино, я беру какой-то пример, ну, как, а, яблён, да, ну, ну, в общем, обучающий какой-нибудь примерчик. Ну, мы вот брали ну, вчера обучающий примерчик, но этот, скажем так, обучающий примерчик, он не выложил ни исходники того, что он сделал, и он не писал код, он код вставлял. То есть, его воспроизвести почти нереально, потому что там слишком много кода. Mm. Вот. Возможно, просто нужно какое-то другое примерчик посмотреть. Так, ладно. Что у нас там? Я чаще всего текстовые. Вот. У нас, короче, 36 минут. Я предлагаю сделать паузу. Установить okay. запись и паузу сделать. Ну, не знаю, 5-10. А, тут еще вот с чем. Ну, ладно, сейчас, короче...